Уже в эту весну, буквально через каких-то месяц-полтора, он уже начнет приносить вам пассивный доход в класснейшей современной подсветке в большущих панорамных окнах, керамограните и жирнейший ресепшен. Вот этот номер, 33,4 квадратных метра, без, ты же бесплатно можно купить, дорогие друзья, упакованный с ремонта, с мебелью под ключ. Живите, наслаждайтесь, кайфуйте. Обалдеть, ободобалдеть. Вон оно на море, вон он зимний театр, это знаменитый сочинский вео дух, это микрорайон Светлана. Огромнейший солнечный привет из города Сочи, дорогие мои. К вашему вниманию, сегодня классные апартаменты. Они действительно классные, они действительно интересные. По причине того, что мы находимся на микрорайоне Светлана. Это улица Учительская. Именно это. Вот. Именно эта улица. Это улица Учительская. Здесь у нас это место знают все. Начнем с того, что вот он магазин Перекресток. Магазин Перекресток невозможно не узнать. Это у нас Курортный проспект. Вот это вот все непосредственно. Именно это Курортный проспект до моря у нас здесь каких-то 200 метров. Центральная часть города Сочи. И, к вашему вниманию, вот этот вот комплекс под названием Мир 2 Он уже готов, дорогие друзья. В это лето, уже в эту весну, буквально через каких-то месяц-полтора, он уже начнет приносить вам нам вам, дорогие мои друзья, пассивный доход, или же просто вы будете здесь жить. Вы можете здесь либо жить, либо выгодно сдавать. Сдавать свои классные апартаменты при помощи управляющей компании, или просто в них жить, проживать. В общем, как говорится, зарабатывать на пассиве. Жить красиво можно в городе Сочи, особенно если у вас есть Миррор 2. Естественно, это вот этот весь первый этаж, это у нас... Входная группа, сейчас мы с ней ознакомимся. Автоматические двери, вот мы внутри. Здесь у нас внутри, дорогие мои, непосредственно ресепшн, аж целых две штуки. Мало ли вам мало, мало ресепшна, мало шоколада. Классный, огромный ресепшн, вся территория под видеонаблюдением, все этажи под видеонаблюдением. Все сделано в таком интереснейшем стиле, все в световых линиях. Класснейшие современные подсветки в большущих панорамных окнах, керамограните и жирнейший ресепшн. Он, конечно же, очень большой. Обратите внимание, тут один ресепшн, только квадратов 45. Вот один ресепшн в керамограните. Идемте во второй. Зацените. за не те И вот мы уже в следующем ресепшене. О, только обратил внимание, тут какие-то рыбки. В следующей части. Здесь тоже большущая пространство, нафига ну им не до конца понятно. Здесь подсобные помещения непосредственно нашего персонала и управления. Все, теперь погнали на этажи смотреть, какие у нас здесь есть варианты. Этот комплекс Mirror 2, он уже на финише. Это была входная группа, здесь уже поперли у нас апартаменты. В комплексе есть ресторан, лифты, в общем, все как положено. Видите, вот оно уже аббревиатура наш, Миррор ну по факту он мир 2. Лифты, места общего пользования, все у нас здесь уже смонтировано. Вот идет монтаж непосредственно санузлов, непосредственно для того, чтобы мало ли кто-то вышел из своего апартамента на улицу и забыл попудрить носик, как говорится. А в отеле два лифта. Как я и говорил, на каждом этаже имеется видеонаблюдение. Здесь везде будет аббревиатура, вся маркировка, такие-то, такие-то номера с такого-то по такой-то находятся вот, мол, в вот той стороне. Все будет расписано. В отеле, как я и говорил, два лифта. Непосредственно это клеманы. видите, да? Клеманы, если что, в наше время очень дорогое удовольствие. Этажность у нас здесь 7 этажей. Нажимать я пока не буду. Все, с лифтами все понятно. Лифты большие, грузопассажирские, на которых можно спокойно передвигаться. На всякий пожарный есть места общего пользования. Их еще по-другому называют мопы. Тот лифт-ключ этот лифт еще не включен. Почему он был отбит изнутри? Потому что вовсю сейчас идет ремонт в номерах и передача собственников непосредственно собственникам ключей от номеров. Видите, да, вот такие красивые инсталляции с направлениями. Как говорится, на каждом этаже имеются серверные и места общего пользования, то бишь санузлы. Так, с какого номера начать? Давайте-ка начнем с этого номера. Естественно, здесь у нас вот такая система. Можно пик-пик-пик, пароль мороль а, Так, темновато будет. Какую карточку нам выбрать? Я не буду вам говорить, какую карточку я выбрал. Я сейчас включу. У меня есть карточка, Триш, да будет цвет. Захожу Заходим мы сюда, естественно, система по ключу Карточная система И вот мы внутри Внутри непосредственно номера Давайте на типовом номере покажу, что, как это выглядит Ох, вот это об эту туму, мне кажется, уже не раз кто-нибудь чебурахнется. Ну ладно, в принципе, пойдет, как говорится, нефть тут ходить широкоплечим. Есть зеркало Есть вот такое вот зеркало, классное, прекрасное зеркало И вот такой вот санузел Санузел нормальных, хороших размеров Чик. О, нормально. Нормальное такое душевое место. Видите, все у вас есть, все монтируется. Биде, заметьте, дорогие мои друзья. Так, что топится, что ли? Топится, судя по всему, да. Вода, все включено, все опробовано. Зеркальце вот такое. Для особо умных, для кому надо, кому, что, как, по, куда покраситься. Закрываем. Берем. И вот такая система. Пик. ха <с> да будет свет. Поняли, да? Все, пойдем сюда. Здесь сразу же нас встречает шкаф. Уже здесь, видите, упакованные номера. Полотенчики, халатики, всякая вот такая вот постелька, гладилка, сушилка. В общем, как я и сказал, в этом э, непосредственном Мироре втором можно жить самому. А можно сдавать при помощи управляющей компании. Поняли, в чем прикол? Прикол еще раз повторю. Специально для тех, кто не в курсе. Мы находимся на микрорайоне Светлана, в 200 метрах от моря. И в случае, если вы не хотите сдавать, живите здесь эти... Того мать, как говорится, да? Живите, наслаждайтесь, кайфуйте, благодарите меня, дорогие друзья. Потому что здесь у вас есть даже вот такая вот кухня. Кухня импровизированная. А что там, по есть? Кухня. Пока не видно. О, холодильник вот такой вот есть. Видите, встроенный холодильник. Как в красивейших домах Лондона. Так, поковыряемся тут. О, е-мое, это застройщик. Видите, вам упаковывает номера даже вот такая вот, как говорится, дела, да? И кофемашина. У Плиточка все как положено. Ух, стаканяки. А вытяжка есть? Как теперь выключить а, все. О, класс. Так, сейчас я что-нибудь сломаю. На их надо. Все, закрываем. Микруха, все имеется. Давайте погнали дальше. Видите, нулячие стульчаки. Там приготовили, здесь поели. Диванчик-раскладушка. Хотел сказать, здесь телевизор, нет, тут зеркало. И вот у нас диван-кровать. Обалденно все сделано и оформлено. И вот этот номер, 33,4 квадратных метра, без, ты же бесплатно можно купить, дорогие друзья. Упакованный с ремонта, с мебелью, под ключ. В данном микрорайоне на данной локации от 500 тысяч рублей за квадратный метр можно приобрести фарш сделанные номера для вас, дорогие друзья. С вот таким вот большим панорамным окном. Тумбочки-мумбочки, все как положено, все светятся. Что я там накрутил ничего до конца О, световая линия зажглась да полин что загорается ничего не понимаю ну короче все работает телевизор новый lg если что вы знаете у нас за это все подорожало а здесь застройщик выполнил все взятые на себя обязательства вот такой вот номер от 500 тысяч рублей за квадратный метр 3-4 квадратных метра умножаем живем вуз не дуем, балдеем ну меня благодарить не забываем погнали дальше посмотрим как говорится будем посмотреть так там у меня свет, по-моему, отключался. На этом этаже, наверное, не помню. Где-то здесь была электрощитовая. Так, ну ладно, в счетовую я сильно лезть не буду, потому как сильно знаниями не обладаю. Электрическими. Так, сейчас покажу один интересный номер. То ли здесь, то ли там, до конца не помню. Давайте пусть это будет здесь. Вот такой вот номер можете приобрести. Так, что тут у нас со светом? Со светом... Есть, да будет свет а, э, Номер с ремонтом, но он еще не упакован Упакован будет позже Здесь у нас площадь 22,1 квадратных метра И эти прекрасные 22,1 квадратных метра Смотрите, большая площадь Еще раз говорю, он еще не упакован В плане того, что здесь еще кухня не сделана Видите, вытяжка Это у нас дверь, она вот так закрывается И вот здесь у нас где-то будет кровать Да, вот так вот будет кровать Жаль, что без мебели показываю вам 22,1 квадратных метра С вот таким вот большим санузлом все работает. вода есть? Да, и вода есть. Ух, как приятно, да? И вот оно БРД. Ух, видали, да? Шланчик не подключили, все устроено уже, я водички налил. Душевая. Вот это вот даже вот удовольствие, ништяк, зачет. И вот этот ништяк-зачет, именно вот этот номер и один квадратных метра, можно купить по... Ну, чуть дороже, чем 500 тысяч рублей за квадратный метр. Там, грубо говоря, 600. Как оно вам, дорогие друзья? В зависимости от этажа, дальше пошла расти цена. И даже немножечко отсюда, если я выгляну, я вижу море. Вон он, магазин Перекресток. Видали Перекресток? Улица Курортный проспект. Это у нас улица Учительская. И вот там вдалеке видно море. Цирк, цирк. Вот он, у нас здесь будет цирк. Класс, дорогие друзья. Это микрорайон Светлана. Сделки регистрируются по Росреестру, по договору купли-продажи. Ипотека любая проходит. Вообще, как говорится, заходи. Дорогой мой друг, делай ремонт. Чуть делай ремонт, ремонт вам делает застройщик. Сразу же заходи, покупай, оформляйся. Спи спокойно, безопасно. Живи. Или сдавай. Без разницы. Кому что больше нравится. Идем смотреть следующие номера. По... Коридором. По коридорам у нас везде э, это покраска специализированная, потому что все-таки, как-никак, это все отельного типа. В случае повреждения нужно быстро исправить эти повреждения. Замазить, закрасить. Вот оно, как говорится, все уже готово. Так, на полу у нас ковролин. Видим? Чук -чук -чук -чук -чук. Причем такой износостойкий. А, на каждом этаже видим наблюдение в каждом углу. В каждом углу видите и везде. Как говорится, чтобы всякие люди, которые приехали на отдых, ничего не повредили. Ну, не устроили тут какой-нибудь, не дай бог, дебош. Дебош нам не нужно. Так, я только что показывал вам номера. Площадью 22,1 квадратных метра. Без ремонта. Ну, вот тот. Показываю точно такой же вот вам, пожалуйста. Заходим сюда. Точно такой же номер. Только с мебелировкой. Извиняюсь, только свет включить не могу. Точно такая же площадь. 22 и 1 квадратных метра, дорогие друзья. Как оно вам удовольствие? Вот оно кровать, мягкое изголовье, тумбочки, входная группа, очень удобно. Освещение не могу включить, потому что еще немножечко недоделано. Умная система, умный хитрожопый дом. Кухня, кухонная зона, видите, полностью упакованная под фарш. И здесь у нас непосредственно телевизор, световые вставки и вот такая прекрасная панорамка. Прекрасные панорамные окна, классный диван современный, классная подсветка, которую я не могу включить, и конечно же, санузел. Точно такой же вы номер только что видели, но без ремонта. Гладилка, сушилка, санузел... Фенмен, даже вот видите, вот этот бачок, который вот так наступает, он делает шлепс туда. И вот это что у нас тут, для складирования всякого барахла. Сейф, само собой разумеется, все имеется. Короче, как говорится, дорогие друзья, извините меня, эти номера в этой близости до моря, это просто красота. Хотите с ремонтом, хотите без ремонта, ну, как, как говорится, дорогие друзья, все сдается с ремонтом. Жду вашего звонка. Сразу же говорю, дорогие друзья, в этом апартаментном комплексе, где я нахожусь, Миррор 2, есть предложение очень дешевое и разной площадью. Например, есть номера от 17 квадратных метров до 50. Заходим, дорогие друзья. Закрываем нашу дверь. Понял? А вот, клац, закрылась. Закрываем. Короче, смотрим далее. Вот такой обалденный номер. Всего-то он тут что-то порядка 19 квадратных метров. Но смотрите сюда. Обалдеть Ободобалдеть Смотрите, какая красота Это небольшой номерок стоимостью Около 10,5 миллионов рублей Но он упакован И в каком он весе, и по чем он стоит Это просто, как говорила моя бабушка пумилет. смотрите сюда Ну ладно, по помещению все более-менее понятно Санузел, номер еще не убрали Клининга еще не было, весь подключен, весь работает Все у нас здесь функционирующее. Смотрите, упакованы, лежат полотенца Вот они чистейшие просто чистейшие все идеально сделано подогнано и вот мы здесь тут у нас должен быть шкаф у какой шкаф сейф видите утюжок мы же в отеле отель который типа по сути дела еще раз повторюсь вы можете в нем жить Жить вот в этой локации. Где же мы, дорогие друзья? Обратите внимание, вон оно море, вон он зимний театр. Это знаменитый сочинский виадук, это микрофон Светлана. А если мы высунем свою голову, то бишь вашу, то мы видим гостиницу Жемчужина. Это место пушка. Пушка это микрорайон Светлана. Обычно знаете, как говорят: знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А у нас здесь знал бы прикуп, и знал бы два прикупа жил бы на Светлане. Это само собой разумеется. Так что смотрим сюда внимательно еще раз. Смотрите, как все сделано. Стилистический номер всего-то каких-то 19 квадратных метров. Но! Смотрите, как в нем удобно и отдыхать, и жить можно, вот, и можно вон ту люстру качать, видите, она, она раскачалась. Смотрите, какой диван, можно раздвинуть, можно сдвинуть, ну, матрас, так... Да, он разделяется. То есть, это можно раздвинуть. Ну, то есть, пругался ты, например, там со своей женой, ну, ну мало ли, да? Ну, не надо раздвигать. Ну, мало ли там, ты с мужиком каким-нибудь пришел и не перепутал, чтобы тогда, конечно же, раздвинул. Мало ли у тебя гости какие-то, правильно? Ну, ладно, вы понимаете, да? Можно купить большой номер, можно купить маленький номер. Тушим свет, кидай гранату, уходим из этого мира Еще раз, здесь ресторан, шведская линия, здесь все есть. И это все уже у нас начинает работать через месяц. Никому не говори. А точнее всем говори. Ну и покупай. Не да, жди. Да. В итоге надо сказать все-таки. Можете купить для того, чтобы жить самим. Можете купить для того, чтобы приезжать самим отдыхать. Можете купить для того, чтобы сдавать свободное время, когда вы здесь не отдыхаете. Все-таки это место называется «Золотой треугольник». Пока есть дешевые цены, выгодные предложения. Мой номер 8-918-880-07-47. Звать мне Дима ЮДВ. Отель запускается уже практически через месяц. Я жду вашего звонка, дорогие друзья. Если хотите жить в городе Сочи в золотом треугольнике, обращайтесь ко мне, не стесняйтесь. Увидимся. До скорой встречи, дорогие друзья. Вам всего хорошего. Пока-пока.